Итак, здравствуйте, друзья! Как вы могли догадаться, мы снова на кухне у Каспера из Киева. И сегодня мы поговорим не о кайте, не о кайтерфинге и не об обучении, так как не дует по всем фронтам, а поговорим, о чем мы поговорим? Мы любим горячих девушек и холодный пронизывающий ветер. Мы поговорим вот о чем. Э, недавно встретил я своего друга и он рассказал мне, как добавить остроты в свою жизнь. И вот эта интересная бутылочка. Сейчас мы будем тестировать этот яд. Я не советую как бы никому, но тестировать буду именно я. Данный соус разработан на основе самого острого в мире красного перца Carolina Reapers. Чили Peppers is not a crime. Это слоган бренда Magma Lava. И теперь мы попробуем данный соус и данный перчик. Но для этого мы подготовили молоко, чтобы погасить всю остроту на всякий случай, потому что я не совсем готов умирать. И вот такую вот колбаску, обычную нарезную колбаску. Вот. Ну что ж, сразу скажу, что соус у нас по... Международной классификации имеет остроту около 150-350 тысяч сковелей, а перец, ну, я даже не буду говорить. Я боюсь вообще сказать это слово, потому что, ну, все захотят прямо его съесть и умереть. Да. Ну, давайте же приступим. А, колбаска. Начнем с такого менее острого варианта. Ну, запах пока так не остренько Ну, Много? Остренько. <смех> достаточно остренько. <смех> <смех> ну, что сказать. С моим восточным характером, <смех> наверное, недостаточно много этого соуса налил. Вот. Но после послевкусие достаточно такое приятное. Я бы сказал, э, горящее. Но я ожидал худшего. Давайте теперь э, закусим непосредственно э, euh, органическим перчиком Carolina Reapers, сорта Carolina Reapers, э, который любезно предоставленный на тесты моим другом Русланом Лазаревичем, автором данного рецепта. Сейчас я немного от соуса отойду. Да, мне рекомендовали совсем немножко откусить, так я покажу, что вот он такой вот небольшой и сколько я буду от него откусывать. сладенький вот это я понимаю наверное это было много. Магмолава <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> наверное на этом мы данный тест на старту перца будем заканчивать с вами был Каспер Киев раз уж вы смотрите это видео на моем канале YouTube, подписывайтесь Каспер Киев инстаграм, фейсбук вы меня найдете везде то есть <смех> я еще живой спасибо за просмотр а также отдельное спасибо за этот превосходный великолепный соус Руслану Лазаревичу и компании крафтовой я бы сказал такой Инновационные в наше время компании по изготовлению данных соусов в Магмалава. До новых встреч!